Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. С нами сегодня Виталий Микрюков, мы говорим о лазерном удалении. Сегодняшняя тема – это перманентный некачественный, либо надоевший перманентный макияж ВЕК, что с ним делать, как удалять, какие могут быть последствия, как удалять его правильно и неправильно, и ну, что-то еще всплывет. Перманентный макияж ВЕК на самом деле не, не самая популярная процедура для лазерного удаления по нескольким причинам. Я думаю, во-первых, его все нам меньше делают, чем, например, перманентный макияж бровей. Ну просто нет, его делают часто, но довольно аккуратно все-таки. Да, при прыщаков меньше. Вариантов там сильно как-то сделать плохо, сильно накосячить, да, если так можно выразиться, ну меньше гораздо, чем, например, с бровями. Поэтому и обращаются меньше. И вторая причина – это все-таки страх, потому что на воздействие лазером в области глаз действительно, ну как бы, весьма пациенты относятся с опаской, в принципе, не зря. А мастера, которые занимаются лазерным удалением, тоже бывает избегают этой процедуры, не делают, либо говорят, что это невозможно и еще какие-то другие там, есть там, причины. Но в целом при опять же, правильной и аккуратной работе вполне реально удалить перманентный макияж век, и это не только стрелки, это может быть и растушевка, и межресничное пространство, и по всей длине век. Требуется достаточно ну, мощный, такой, скажем так, хороший контроль над лазером, да, то есть он должен быть управляемым, да, то есть он должен быть, э, его мощность должна быть контролируема и аппаратной вами, вот, да, то есть, например, я бы не рекомендовал удалять э, татуаж вет, браться на новых лазерах, они чаще всего очень более мощный. агрессивны, они агрессивны очень сильно, поэтому они там разбивают очень сильно, да, то есть это так в кавычках сказать обкатанные лазеры должны быть, то которые даже уже даже на самой маленькой мощности он да. может разрушиться? да, да, да, он может очень, очень травмировать кожа тонкая там ну, буквально там пигмент обычно. обычно много и с этим кстати связано то что татуаж век удаляется хуже и дольше чем например тот же самый татуаж бровей то есть кожа плотнее пигмент расположен также плотно его много и удаление татуажа век может занимать реально там до 5-7 процедур в итоге в общем то да то есть клиенты ждут потому что ну, как бы ждут что что там то стрелочки там миллиметр два а на самом деле требуется большое количество сеансов для этого для есть опасность, конечно, для глаз, но существуют в принципе методы, когда мы можем избежать, ну, то есть минимизировать вообще какие-либо риски при удалении татуажа век. Существуют также различные приспособления по типу скалеральных экранов, когда ставятся там, специальные там, либо керамические, либо металлические, либо там одноразовые пластиковые сферы для закрытия а, под верхний и нижний век. Получается, даже экрана. если сквозь него щелкнуть, не повредить. А сквозь него нет, он, как бы, он будет как бы Экранирует. закрывать, да, то есть он такой как купол, который закрывает. Но я, честно, я даже хотел себе там искал приобрести, в итоге пообщался с офтальмологами, не такая-то простая задача их прям туда хорошо поставить. И вероятность повредить роговую оболочку глаза гораздо выше, чем, ну, скажем так, польза от этого всего. Я слышала про какие-то фарфоровые ложки. Фарфоровые ложки, ну это постоянное полностью. Ну это закрыть полностью. Закрыть, придавить, оттянуть и так далее. В общем-то, то есть это один из вариантов. А да? Многие используют на глазах тени. да? Мы тоже иногда делаем, но мы стараемся делать очень тоненькие, маленькие, без фанатизма, без выхода на подвижное веко, если мы туда все-таки, на неподвижное, если мы туда все-таки выходим, то ну, у меня, допустим, запрещено использовать белила. Я знаю, что многие используют белило. Для того, чтобы пигмент цветной выглядел ярче. Получается, что, допустим, там тот же самый зеленый, фиолетовый, коричневый, они уходят, почему-то довольно быстро, а белый остается в коже. И такие вот большие, белесы, Я видела много таких, не знаю, вообще очень суперопытных мастеров, которые на этом выехали на этой теме на всяких баттерфляях. И после ну, вот, внесения белый цвет. Даже несмотря на то, что это опытные мастера, они работают очень поверхностно, он там все навсегда. Как еще раз говорю: поверхностно все равно как бы поверхностно не звучало там если и, он, вовсе, он попадает, он попадает значит, в дерму уже... все как бы то есть это уже значит пигмент там навсегда в общем -то, короче то надо то есть, стараться ну... если делаем тени то делать цветами которые уйдут да да, да, да. То есть, да на самом деле это как бы проблема различные цветовые вот эти все растушевки какие-то там не знаю там румяна там то есть а. вот это все что разноцветное делается а это еще все наверное очень я сталкивался с камуфляжем темных кругов честно вживую чтобы не вот, удалять нет то есть как бы на фотографиях видел как бы но в целом это тоже та же самая проблема здесь опять же работать для, мне кажется, для ремонта. Все, что будет. вокруг глаз, стараться не использовать никаких белых белил. Да в целом белила я вообще не рекомендую использовать даже на татуировки опять же то же самое тоже уйдет темный цвет а белила эти они опять же либо позеленеют либо пожелтеют и убрать их тоже очень проблематично то есть практически нереально. Вывод какой? Удалять можно, но надо это делать очень осторожно, чтобы не повредить глаз клиенту. Надо научиться пользоваться вспомогательными инструментами и опять таки крайне осторожно. Но э, ну да либо без них, но лучше не делать отправлять их специалистам, которые на это заточены. Всем спасибо за просмотр, пишите вопросы в описании в описании к видео. Всем пока!